Попытка соблазнить линя червем, что сделать осенью будет совсем непросто. Досмотрите видео до конца, чтобы узнать, чем закончился эксперимент. На крючок насажен обычный червь. Для прикормки использовал подсолнечный жмых с ароматом конопли. Многочисленная армия пескарей первыми приплыли на ароматный запах жмыха и на протяжении всего времени, пока работала камера, еле без остановки. Червя тоже пробовали, но он оказался не по зубам.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 ели без остановки. Червя тоже пробовали, но он оказался не по зубам. Пирушка пескаря продолжалась вплоть до 55 минут, и пока на праздник животов не пришли сладкая парочка линей. Самец, как обычно, впереди и находится ближе к нам. В отличие от самки, у него более четко выражены брюшные плавники. Эти удивительно красивые рыбы начинают свой обед с прикормки, не обращая пока никакого внимания на червя. Самочка неотступно следует за своим кавалером, временами нежно прижимаясь к его скользкому телу. Через 40 секунд именно самка подалась искушению попробовать запретный плод в виде червя. Вот как раз сейчас линиха и схватила наживку, но, почувствовав крючок, и натяжение лески выплевывает ее. Червяк какое-то время повисел слева на дереве, а потом сполз вниз. Самка это замечает и хватает наживку. Отваги и смелости ленихи можно только позавидовать. С таким упорством она пытается стащить червяка с крючка. Хотя рыбы тоже насторожились и почуяли опасность. Самка все же решается на последнюю попытку. И вот хватает наживку, но почувствовать укол крючка, четвертый раз выплевывает и эта красивая парочка уплывает отсюда навсегда. Больше их здесь никто не видел. А вот пескари дружной толпой увернулись на накормленные места. Но радость их была недолгой, окуни не давали им нормально поесть три то и дело прогоняя шустрых рыбешек. Всего пару бровых матросов держат страхи всю округу. В отсутствии линей, окуни хозяйничают здесь, как хотят устанавливают свои законы. А если это видео вам понравилось, ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал. Съемки под водой, Сергей Сорокин, и увидимся под водой.